Друзья, привет! Я Катя Гершуни. Я Катя Гершуни без очков, потому что вчера я сделала коррекцию зрения в клинике Smile Eyes по новейшей технологии Smile у великолепнейшего хирурга. Татьяны Юрьевны Шиловой. Это абсолютно уникальная технология, которая не требует э, такого долгого восстановления. Это произошло только вчера, и буквально уже через несколько часов я вижу вообще мир другим. Там немножко поплакала, поспала, но стала видеть все без очков. Это, конечно, совершенно другое качество жизни, поскольку очки мне реально мешали в занятиях спортом, в, в, в каких-то плавательных историях, мне очень тяжело было на солнце, потому что все время меняла очки. Короче, сейчас я счастлива, потому что я вижу, и у меня больше, чем 100% зрения. Это просто шок и абсолютно новое качество жизни.